Здравствуйте, Здравствуйте. Документы. Документы? Да. Давайте нормально, согласно да? пункту 20, -го, 185 приказу. Как ты со мной э. Я как Э, э. э. да. Я, вы меня да. можете на Э называть? Да. Да? Тебя можно так называть. 05, 08, 35. 08. Удостоверение тебе. Нету удостоверения тебе? Нету? Нет, конечно, для тебя нет для меня нету да? одну секундочку вы отказываетесь, да, тебе? надо не, не камеру доставать, а нормально по-человечески разговаривать. А по-человечески своему вами разговариваю. А что камеру ты достал то? А? кто ты а... такой то вообще? А? я водитель. А? водитель. нормально. Вы инспектор. Выйдите пожалуйста из машины выйди Зачем? пожалуйста, выйди, пожалуйста. Выйди. вышел в смысле, за что? Закроем, за что? Документы ваши. Без проблем. <звук> Инспектор! Предъявите ваше служебное удостоверение, пожалуйста. Служебное удостоверение мое? Да. Вот, а, не, не надо меня проверять. Меня уже утром проверяли. Я а, Артур, пожалуйста, инфратор, это... полиции. Вы убедите право, пожалуйста. Ничего не даст этого. Вот. Видели? Угу. Все? Да, конечно. Нормально, надо я нормально по человечески разговаривал? А доставать Я тоже могу Вы имеете а право? право, конечно вот, и конечно. И право тоже. конечно, конечно Я не свой, Я не смогу. Я, я, я... я... я давно уже Я давно бы уехал Давайте Сейчас уеду. Водительское удостоверение. Пожалуйста. Свидетельство о регистрации трансфер. Светить. До свидания.